любишь медок, люби и холодок. Куда-то все разбегаются вообще. Я лично покупаю золотишко, ликвидно, чувствуете, где север-юг будем определять по мху. Надевайте шапочки обратно из фольги, не подсоединяйте свою жопу к устройствам, которые напихивают вам огурцы. Ты лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Друзья, я обещал начинать свои выпуски с хороших новостей. И вот она. Сегодня в Москве самый теплый день за весь 22-й год. Ну вот, что за новость скажете вы, х... полная? Ну вот, чем богаты, тем и рады. Полна жопа огурцов. YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом сообщил источник РИА Новости, Близкие к Роскомнадзору. Эй-эй, ребята, я еще не всех подписчиков перекачал. По его словам, решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда был заблокирован Instagram, из-за чего решение по YouTube могли отложить. Последовательно надо действовать. Да, сперва одно, потом второе. Основное требование Роскомнадзора разблокировать российские телеканалы, которые раньше были на YouTube, а сейчас их снесли, так же как Соловьева снесли и так далее. Короче, я уверен, что YouTube а именно, Google на это не пойдет, поэтому ждем блокировки. Я сделал для вас целое семейство альтернатив, перечислю их прямо здесь. Итак, YouTube, Telegram-каналы, оперштабы Игоря Рыбакова и всевозможные тематические оперштабы, z ВК. Ну, подпишись на все это, то, что я перечислил, и у тебя будет полная свобода. Знаешь, что такое свобода? Это осознанная необходимость, данная нам в ощущении обрети свободу, подпишись на канал Игоря Рыбакова. Ну, вот как-то так. Любишь медок, люби холодок. Путин запретил резидентам покупать доли в иностранном бизнесе без разрешения ЦБ. Оп, все. Хочешь долю теперь, да, в каком-то ООО, пай там какой-то там, да, все. Нет, нельзя. То есть прежде, чем что-то сделать, вы будете спрашивать ЦБ. Можно? Они вам будут там месяц отвечать, а у вас за это время, в общем, и желание отпадет, да или вы, в общем, что-то изменится, рак на горе свистнет. Далее. Путин разрешил банкам, попавшим под санкции, выдавать валютные вклады компаниям и частным лицам в рублях. То есть банк, попавший под санкции, да, в случае истребования вами значит, вклада, который вы разместили в долларах и евро, он отсыпит вам рублями по курсу ЦБ. Все. Он больше не обязан вам этот вклад выдавать, кстати, в валюте. Потихоньку Центральный банк закрывает, закрывает, закрывает все возможные утечки долларов, то есть все теперь только с разрешения ЦБ. Вот. При этом Центральный банк разъясняет, читая, указ не касается торгуемых на бирже инструментов. Понятно? Таким образом инвесторы по-прежнему могут покупать иностранные ценные бумаги на организованных торгах. Понятно, да? Поэтому если у вас есть все-таки валюта, например, в банке, попавшим под санкции, да, ни в коем случае не изымайте это, значит, вот, да, иначе вам отсыпят рублями. Например, возьмите и дайте поручение этому банку да, купить ценные бумаги в валюте, тогда ваши баблосики могут быть еще и перерастать. Да. А потом вы можете, например, эти акции перевести в иностранный депозитарий и таким образом, да, понятно, да, ваши денежки пересекут границу. Что-то мы так говорили если кто воспользуется, а вдруг, вдруг это будет лазейка, и центральному банку придется вот после нашего видео закрыть эту утечку. Муж в дверь, жена в дверь. Целый ряд компаний опять ушли из России. Вот какие новости. Концерн Bosch остановит работу всех семи заводов и офисов. В России. Решение принято на фоне информации о том, что продукция могла использоваться в военных целях. Понятно? Крупнейшие заводы и компании расположены в Ленинградской, Саратовской и Самарской областях, а в БОШе, на секундочку, работают три с половиной тысячи людей. И многие скажут, да БОШ с ним. Ну, типа с ним. Я вам так скажу. Три с половиной тысячи человек, что будет делать? Поэтому, ну, грустно все это. А вот южнокорейская компания LG Electronics решила приостановить поставки своей продукции в Россию. А вот что будет с российским заводом LG, расположенным в Подмосковье, пока не сообщается. А есть кто помнит старое название компании LG Electronics? Ну, Lucky Gold Star. Кто застал это времена? Я застал. Кстати, эта компания одна из первых, которая вошла в Россию после развала Советского Союза. У меня был телевизор Lucky Gold Star в общаге. Стоял, мы его смотрели. Поэтому какая-то грусть и печаль огромная, что вот все эти сообщения, вот это постоянный вот уход, куда-то все разбегаются вообще. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, Халибертон, временно прекратила работу в России. Ну хоть временно и то. Решение объясняется санкциями. Компания приостановила поставки запчастей и продуктов несколько недель назад. Халибертон американская компания, оказывающая сервисные услуги в области нефти и газодобычи. Поставки сложнейший технологический компонент, и оборудование российским нефтесервисным компаниям. И производственная база Халебертон, да, региональные офисы расположены на территории, в основном, в Западной Сибири. Смотрите, Нижний Варховск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нефтеюганск, Тюмень, Ханты-Массийск. То есть мы тут вот много говорим там, да, там, ну, пусть уходит и так далее. Ребят, это компании, которые составляют критическую инфраструктуру России. Поэтому на самом деле заместить Халебертон быстро вообще, ну, нет возможности. Вот, поэтому это как раз те самые технологические отвалы. GPS тоже собирается уходить из России, США рассматривает вопрос отключения России от GPS. Вы все знаете, да, что такое GPS? У нас огромное количество устройств на GPS, навигаторы и так далее, все, часы там, они тоже привязаны там. В общем, ну, сразу скажу вам, Рогозин заявил, что ГЛОНАСС работает и поэтому, если GPS там отключит, то ничего, Глонасс будет работать. Я так скажу, если и Глонасс сломается, то у нас мох есть, где север-юг будем определять по мху. Ну, а если серьезно, американцы отключат GPS, это даст путь тому, что Глонасс действительно станет мировой системой, потому что появится реально очень много устройств, и эти устройства начнут захватывать мир. Поэтому, я думаю, американцы очень долго будут думать, прежде чем отключать GPS, поэтому это запустит другой характер. То есть, смотрите, глобальная система навигации — это очень стратегическое преимущество сейчас американцев, и они не хотят, чтобы ГЛОНАСС реально вышел на рынок. Честно говоря, я ожидаю, что GPS не отключат. Ну, я бы на месте американцев не отключал бы. Вы видите это видео? Вот Люди царапают друг другу морду, матерятся, ругаются, рукоприкладцы и так далее, скупают там, туалетную бумагу, сахар и так далее. И Сейчас это во многих местах. Может быть, вы сами, кстати, попадали в такие замесы? Напишите мне в комментарии. Я вообще считаю, что цены вырастут в два раза, поэтому я вас понимаю, почему вы скупаете туалетную бумагу, сахар и так далее. Смотрите, на многие вещи цены действительно вырастут в два раза. Судите сами. Давайте, простая математика. Итак, цены на сырье уже выросли от 20 до 100 процентов. Успеваете следить? Наценка производства 25 процентов, наценка логистики 20 процентов. Так? так? вот, если все это сложить по кругу, вот и рост цены в два раза. Поэтому я понимаю тех, кто паникует и в преддверии того, что цены вырастут в два раза, там, что-то скупает. Другое дело, что вы сейчас скупаете? Важно, чтобы вы покупали то, что вам действительно нужно, раз, то, чтобы храниться очень долго, два, и то, что ликвидно, ликвидно. Чувствуете, да, то, что вы сможете потом поменять на хлеб, если хлеба не будет, или на самое насущное, чего у нас будет, или э, на, на медицинские услуги. Когда деньги потеряют всякий смысл, когда вообще ничего не будет и будет полный бартер, будет в цене что? Только золото серебро и драгоценные металлы. Поэтому я лично покупаю золотишко в слитках, маленькие такие, для того, что если полная жопа вот это вот продолжится и вообще будет полная жопа, ну что делать? Я полезу в свою эту ячейку да, и будут маленькими кусочками золотишка расплачиваться за самое необходимое. Так делает Игорь Рыбаков. А как делаешь ты? Напиши мне в комментарии, как делаешь ты? Мне очень интересно, как делают те, кто смотрит. Игорь Рыбаков. Что делать с рублем, если не золото, спросите вы? А я скажу так. Знаете, вот сейчас очень большая неопределенность, вообще ни не понятно. Знаете, когда все понятно, я всегда говорю, учись, а когда ничего не понятно, тем более учись. Поэтому, знаете, грамоте учиться всегда пригодится. Если в конце концов мы помрем, то помрем умными, а если выживем, то грамотность и умность нам очень поможет процветать гораздо лучше, чем другие. Поэтому, ребят, сейчас самое время вкладывать деньги в себя, повышение своей компетенции, свою способность действовать в условиях вот этой неопределенности, использовать возможности, которые дарит кризис, которые не видны обычным взглядом, но если ты поучился у мастера, который умеет это использовать, ты сможешь. Смотри, два дня назад я опубликовал сообщение о том, что пригласил всех вас на свой алгоритм Рыбакова. Алгоритм Рыбакова предприми себя который стоит 100 тысяч, и я обещал вам заплатить 50 тысяч за ваш курс, то есть вы платите 50 и я 50. Так вот, два дня назад опубликовал уже 100 оплат, 100 первых студентов пришли ко мне в школу. 500 заявок, 100 оплат. Поэтому, если ты еще не успел это сделать, ты еще успеешь. Напоминаю, первые тысячи своих учеников я закрываю половину, то есть вы платите из 100 тысяч только 50. 50 я плачу за вас. И также напомню, что 10 лучших учеников с этой тысячи я приглашу к себе на работу. Ну, а один из этих учеников, возможно, даже станет моим партнером по бизнесу. Давайте, дерзайте. Поживешь подольше, увидишь побольше. Надевайте шапочки обратно из фольги, коронавирус возвращается. Китайские власти в субботу впервые с 25 января 2021 года зафиксировали в стране два смертельных исхода от коронавируса нового типа, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики. На фоне отмены масочного режима, социальной дистанции в Москве и скорой отмены по всей России, до нас доходит вот такие новости. Да? Поэтому, пожалуйста, далеко не откладывайте свои маски, не снимайте свои шапочки из фольги. Пять же вышки облучают нас. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Мне кажется, мир готовится к новой информационной атаке в этой третьей мировой финансово-экономической информационной войне. Так что держите свой разум в чистоте. Чтобы держать его в чистоте, подпишитесь на мои каналы. Пожалуйста, знайте одно. Полна жопа на огурцов, это потому, что вы присоединены к чему-то, который вас запихивает эти огурцы. Поэтому не подсоединяйте свою жопу к устройствам, которые напихивают вам огурцы. Помните всегда об этом. Неважно кто ты, что ты и где ты, важно с кем-то. Ты. Если ты с теми, кто запихивает тебе огурцы в жопу, твоя жопа будет. Полных огурцов всегда будет. Жизнь висит на нитке а думаешь о прибытке. Политики Евросоюза рассматривают возможность использования замороженных активов крупнейших российских предпринимателей для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины. Экспроприация продолжается. Под вот эти вот все катаклизмы все спишут. Поэтому Челси у Абрамовича экспроприировали и так далее. Сейчас там какие-то компании. В общем, ребят, я предупреждаю всех россиян, которые до сих пор думают, что домик купленный вами на испанском побережье это надежный актив, в котором вы можете достойно встретить старость, а вот и нет. В этом месте мне стало очень грустно и как-то даже больно. Противостояние противостояниями, но когда подвергаются вот основы частной собственности, на которых я вырос, например, на которых ты вырос, да, но здесь как бы я не знаю, что тут комментировать. здесь просто как будто бы опора из-под ног уходит. И вообще вот я бизнес начал ранних 90-х, и тогда мы исходили из того, что демократические системы, институты, ну, вот, западные, да, они сильно лучше, чем те, которые были в Советском Союзе. То есть мы поверить не могли, и мы жили в состоянии, что ну, неприкосновенность частной собственности — это ну вот такая вот данность. На этом действительно все основано. Мир сильно меняется, и нам сейчас, друзья мои, надо быть готовыми реально ко всему. И вот новость, которая не может не радовать. Ни одни мы заняты блокировками социальных сетей. Дуров попросил Верховный суд Бразилии об отсрочке по делу блокировки Telegram. В общем, произошедший основатель мессенджера связал неполадками в работе электронной почты. Короче, суть. Бразильцы возмутились какими-то там публикациями в Телеграме да, и писали много-много писем, Telegram, Дурову, там, куда только не писали, да, для того, чтобы они это все убрали, иначе они там заблокируют этот телеграм в Бразилии. Ха! Телеграм не реагирует, ну, как я им тоже там кое-что пишу, не реагирует, это правда. Потом, через некоторое время, когда бразильцы решили заблокировать телеграм, да, эти там опомнились, начали писать, эй, у нас там почта, оказывается, была не та, старая и так далее, простите, пожалуйста. Очень странная ситуация, Телеграм в Бразилии запретили, но не заблокировали, то есть он работает там. Смотрите, Это показывает небывалую, невероятную живучесть Телеграм. Отталкиваясь от этой новости, скажу вам так, вы уже подписались на мои оперы в Телеграм-каналах? Подпишитесь, будете всегда со мной на связи. И не забывайте, мы вместе размножаем хорошее и плохому скоро места вообще не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй ум.